Теория трех Позволит России отразить авиаудары Японии. Притязание Японии на российские Курилы и попытки вернуть острова силой обернуться серьезными неприятностями для самого Токио. Такую точку зрения в интервью Полит России высказал обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец. Недавно министр обороны Японии Нобо Киси предложил правительству скорректировать военную доктрину страны и предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по объектам противника. В том числе речь идет об отправке японских боевых самолетов в воздушное пространство другого государства. Такая инициатива обусловлена, прежде всего, опасениями Токио из-за опасного соседства с КНДР, однако, возможно, Япония метит и в других своих оппонентов. Так Токио упорно считает неурегулированным территориальный спор с Москвой. Накануне заместитель главы Бюро по европейским делам МИД Японии Сюити Такуда в интервью газете. Ру подчеркнул, что его страна будет готова подписать мирный договор с Россией только после передачи стране восходящего солнца Курильских островов. Военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке Виктор Баранец не исключил, что в будущем Токио может попытаться решить вопрос силой. В том числе с помощью авиаударов по российской территории. Учитывая, что США оказывают Японии серьезную поддержку, не только политическую и дипломатическую, но и военную. Такой вариант развития событий исключать нельзя, заметил собеседник полит России. И чем больше эта поддержка, тем чаще в Токио звучат о силовом решении курильской проблемы. Однако, если Япония пойдет на такой шаг, Москва к нему готова. Виктор Баранец отметил. Российские военные руководствуются теорией трехк. Калининградская область, Крым и Курилы. Три российских региона, которые защищены лучше всего, поясняет Виктор Баранец. Надежную оборону Курильских островов обеспечивают мощные береговые комплексы Бастион и Бал, а также передовые системы ПВО. Так, на Курилах развернуты зенитные ракетные комплексы С-304, ТОРМ-1-2 у Бук 1-1 помогают прикрывать небо над островами передовые системы С-400, которые размещены на Сахалине. Баранец не исключил, что в будущем щит противовоздушной обороны над Курилами станет еще прочнее. По его словам, возможно, на островах появится новейшая ЗРК С-500, а со временем и С-550 — комплексы, которые сейчас находятся на стадии разработки. Нельзя сбрасывать со щитов и авиационную группировку, которая действует на Курилах. Таким образом, резюмирует обозреватель КП, поводов для опасений у России нет. Опасаться стоит оппоненту. Пусть Япония переживает из-за того, что она может утонуть, вообще исчезнуть с лица земли, если будет задираться, заметил Баранец. Потому что у нас есть средства, чтобы раз и навсегда поставить точку в японских притязаниях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.